После блистательного выступления сен -Ши в 1449 году в истории айратов наступило затишье. Но можно предположить, что в это время они восстанавливали силы. Дальнейшее развитие истории каждого племени говорит о том, что каждая из них численно выросла настолько, что стояло на пороге создания своих собственных государств. Но между ними шла борьба. С одной стороны, за старшинство в союзе племен. Создание единого общеиратского ханства а с другой стороны вели борьбу с монгольскими ханами за главенство над всей Монголией. В конце XVI века все четыре айратских племени со своими вождями во главе Зюнгар, Харахула, во главе Тургудов, Хоурлюк, во главе хушудов Байбагас, во главе Дербетов, Далай Тайши вышли на историческую арену. Главным из них считался Харахула. Он проводил политику объединения сил и создания единого государства. Но главы других племен объявили себя независимыми ханами своих собственных племен. А совершенный разрыв произошел намного позже. До откачевки некоторых на новые места еще продолжались совместные выступления в защиту айратства. Со второй половины 16 века монгольские ханы, потомки Чингисхана Даян-хан, а также тумецкие, ордовские, халхасские, удельные князья-ханы имели несколько крупных сражений с айратами. После одного из таких сражений в урочище шарахул -сун, в усте реки Емель между монголами и айратами было заключено условие – если кто возьмет языка и, выведав у него о кочевьях противника, убьет его, то да отсечется у него язык и пусть умрет он. Знаменитое сражение между монголами и айратами, после которого айраты стали едины, произошло в 1587 году. Тогда несколько сильных айратских владельцев-вождей-богатырей выдвинулись из среды других и соединились вместе ради славы айратского племени и защиты своих территорий от монголов. Оно описано в народной поэме «Сказание о походе у Бушихунтайджи на айратов». Монгольский Убушихунтайджи и урянхайский сайнманджик с 80-тысячным войском от урочища Харабулак, находящихся в Хангайских горах, прибыли для сражения с айратами и расположились станом на урочище Нал-Харабурук. Отправленные на поиски монгольские разведчики нашли семилетнего айратского мальчика. Когда его привели к Убушихунтайджи сайнманджику, они велели ему рассказать о кочевиях и вождях айратских. Тогда мальчик ответил. На ближайшей отсюда границы кочует Сайн Серденке, сын тургутского владельца Манхая. Он имеет серебряный под шлем, красный панцирь с бляхами, броню из перста красного шелка и лошадь Томацахор. Его сопровождают две тысячи молодцев, две копий вотнутых в землю, две лошадей, поводами связаны клуки для с Скрежеща зубами и глотая слюни, он говорит, нет ли зверей чтобы поохотиться, нет ли врагов, чтобы побиться. <звы> Дальше кочует хойцкий Эссельбейн Сайнка. Он собрал свои колена Ирчин и Хорчин, кочующие при истоке реки Иртыш. Его сопровождают четыре молодцев. Четыре тысячи копий вогнуты в земли, четыре тысячи лошадей поводами привязаны к луке для выстойки. Скрежеща зубами и глотая слюни, он говорит. Нет ли врага, с которым можно было бы биться на смерть, Нет ли молодца, с которым можно было бы состязаться на словах красноречия? <звы> Дальше кочует зюнгарский харахула, сопровождаемый шестью тысячами молодцев подобных себе. А он подобен кутцому серому волку, утром нападающему на овец. Он смотрит глазами молодого беркута орла. Дальше на стрелке реки Уту кочует Тургутский сайн -Теминебатр. У него лошадь Нарин-Тархан с берегов реки Нарин и восемь тысяч войска. <звы> Далее кочует Хашуутовский Байбагас-хан, старший из пяти барцев. Он склонен к убийству и грабежу и имеет голос, подобный реву 10 тигров. Его сопровождают 16 тысяч молодцев. Он, сидя в своей 15-решетчатой уединенной ханской юрте, беседует о религии и правлении дербеной ратов. Сказывает, что он, раскрыв рот свой и распростерши длани, говорит, «Во всех четырех сторонах света нет никого, кто бы мог со мной сразиться». Сказав так, мальчик замолчал. Перед сражением монголы по давнему обычаю принесли в жертву знамени Тугу, взятого плена иратского айратского мальчика, но перед смертью мальчик предсказал монголам наказание за нарушение международной клятвы, предварительно призвав его свидетелей айратского бога войны со словами «О милости львы, дайчин тенгри, Ешипей!» бросился грудью на копья. После случившегося Уренхай Ренхай приняв данный поступок за родную примету, со своим войском отправился в свои кочевья. А весть о смерти мальчика разлетелась по всем айратским кочевьям, и оставшийся монгольский убушихун тайджи с тысячным войском был окружен айратскими вождями-богатырями. Сражение продолжалось три дня. Наконец, монголы не выдержали, свернули свое черное знамя и хотели отступить. И в это время тургутский батыр Сайн Серденке ворвался в середину монгольского войска и, поднеся меч к убушихун сказал «Ваше наемство". «Ради славы Дербен Айрат я подношу этот меч вашей правой почке», после чего убил хана. Но монголы, окруженные Айратами, не растерялись, а по старинному обычаю они отрезали стремена со своих седел с той стороны, с которой садятся на лошадь, и сражаясь до последнего на том месте, умерли на костях своего Найона. Дербен Айраты говорили, что это поражение нанесено монголам, гением-хранителем Айратов, превратившегося в семилетнего мальчика». Приведенной выше легенде дается характеристика богатырям вождям айратских племен, особенно отличившимся в период национального возрождения айратов. Подвиги их, проявленные в битвах служили примерами героизма и стойкости национального духа. О них слагали легенды, рассказывали их в назидании последующим поколениям айратов. Юрий Лыткин писал, что с этого времени эраты устремили все свое внимание на восстановление и утверждение своей славы и своей силы. 1587 год – есть год, с которого начинается их известность, их новые стремления, новая жизнь. На этом пока все. Подпишитесь на наш ВКонтакте и Телеграм. Ссылки будут в описании под видео. Оставайтесь с нами, оставляйте комментарии. Делитесь нашим видео с друзьями с наилучшими пожеланиями. Максим Цеденов.